Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам хочу показать, как связать самые простые пинетки. Вот такие вот пинетки, ягодки. Можно другую расцветку взять, другого цвета. Подошви получились 12 сантиметров. Чтобы связать меньше или больше, нужно просто набрать петель либо меньше, либо больше. Вязала я из детской новинки в две нити. Нам понадобится спицы двоечка, крючок, тоже двоечка, и вспомогательная спица приступим. Мы будем набирать 34 петли ниточку я делаю утолщенную чтобы не стягивала резиночку у меня в две нити получается край будет 4 31, 32, 33, 34. Будем вязать резинку платочной вязкой. То есть все ряды будут лицевыми. последнюю петлю мы провязываем изнаночно всегда переворачиваем работу снимаем первую петлю и провязываем лицевой но за переднюю стенку Это называется платочная вязка Два ряда я провязала, и мы вяжем еще 10. То есть 12 рядов нам нужно провязать. Так, вот я провязала 12 рядов. Сейчас нам нужно будет сделать дырочки для шнурка. Дырочки мы вяжем. Первую снимаем. Две вместе накид. Две вместе накид. Две вместе накид. И так до конца ряда. И вместе накид, последний провязываем изнаночной. Сейчас мы вяжем четыре ряда платочной вязкой. далее вот я связала резинку для пинетки здесь у нас дырочки для шнурка сейчас нам нужно поделить работу на три части будем вязать мысок средние 8 петель здесь у нас 13 13 и 8 получается Первые тринадцать петель мы провязываем раз два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Привязываем красную ниточку. Как клубничка пинеточки. Вяжем восемь рядов. Первую петлю. Я тоже провязываю здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь восемь Переворачиваем работу. Вяжем восемь петель. Вяжем уже лицевой ряд лицевыми, изнаночными, изнаночными. Итак, мы вяжем пятнадцать рядов. Средний изланочный. Так вот я связала 15 рядов мыска. Сейчас мы будем вязать подъем для подошвы. Таким образом выглядит все. Сейчас нам нужно вот здесь по краю набрать 10 петель по краю. По Да, три, четыре, пять. 7, 8, 9, 10, Мы вот здесь возьмем на зелененькой, чтоб дырочки не было, и вяжем дальше зеленой уже красной ниткой. Также все платочной вязкой, переворачиваем работу. Вяжем следующий ряд. Теперь нам нужно по этому краю набрать 10 петель мы будем набирать не вот так захватывать петельку а с другой стороны чтобы не было сверху вот здесь вот шва можно воспользоваться вспомогательной иглой чтобы удобно было здесь набирать потому что очень неудобно возьму вспомогательную иголку. плюс три четыре пять, шесть, семь, восемь, девять и 10 у нас здесь вот Вяжем следующие, зелененькие. Можно переснять со вспомогательной вот эту спицу. Я провяжу так. Сейчас они все у меня на одной будут. Убираю вспомогательную спицу, она нам уже не нужна. Вяжем платочной вязкой. Платочной вязкой нам нужно провязать 10 рядов. Поэтому вяжем уже первый ряд, будем так считать. Переворачиваем работу. Вяжем еще девять рядов. Вот я связала десять рядов для подъема подошвы. Сейчас мы будем вязать саму подошву. Провязываем 13 петель и 10 которые мы поднимали получается 23 петли средние 8 на средних восьми мы будем вязать подушку 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, 21, один, двадцать два, двадцать и первая от 8, Мы их провязываем вместе. Две вместе. Это будет у нас раз, два, три, 4, 5, шесть это вот у нас 8 и 23 -я. мы их провязываем вместе поворачиваем работу сейчас у нас будет вязаться середина вот эти 8 петель вязать их будем на изнаночной стороне изнаночные на лицевую лицевыми первую снимаем 2 3 4 5 6 7 8 и 22 провязывается вместе переворачиваем работу и опять вяжем 1 снимаем 2 3 4 5 6 7 8 и 21 провязываем вместе и так мы вяжем до конца пока здесь у нас не останется по 4 петли с этой стороны и с этой стороны 4 мы их провязывать не будем Потом покажу что нужно дальше с ними делать так вот я довязала подошву у меня осталось здесь по 4 петли мы сейчас эти 4 петли будем вот сюда закрывать делать это с изнаночной стороны вот таким образом с помощью вспомогательной петли ой, с помощью вспомогательной спицы берем одну петлю с одной спицы вторую петлю с другой спицы и провязываем берем опять одну петельку вторую провязываем и протягиваем через предыдущую опять берем с одной с другой провязываем Протягиваем. Берем одну, вторую. Провязываем. И протягиваем. Теперь можно сделать вот так. Леску просунуть между четырьмя петлями. У нас получается на двух иглах 4 петли. Таким образом. И опять запускаем эти 4. Одну с одной, вторую с другой. Провязываем вместе. И протягиваем. Таким образом у нас вот получилось здесь. Вот, так вот. вот у нас на пяточке получается закрыли мы. Стригаем ниточку с запасом. Сейчас мы задний шов сшиваем, можно иглой сшить. У меня вот есть такой крючок от вязальной машинки. Таким образом я вытаскиваю красный сшиваю красный зеленый буду сшивать зеленый вот. здесь у меня зеленый здесь у меня четырех нит четыре ниточки Это будет слишком толстая поэтому я две отстригаю и у меня получается вот двойная вытаскиваю ниточку и опять сшиваю до конца Таким образом, Чтоб не распустились, отстригают, то их заправить нужно, вот, выворачиваем. Вот у нас получился вот такой тапочек, пинеточек, все лишние хвостики уберем, вот. вот что у нас получилось. И пинетки связать быстрее, чем постирать. Очень быстро. Сейчас нам нужно сделать веревочку. Можно привязать здесь ленточку любую. Я свяжу. Так вот я веревочку связала, привязала цветочек с одной стороны, сейчас нам нужно ее продеть. Так, примерно через, через две дырочки можно. На второй конец нити тоже привязываем цветочек. Нитки отрезаем, выравниваем и завязываем. Вот у нас получились. набила синтепона вовнутрь чтобы форму придать такие вот пинеточки получились по подошве они получились десять сантиметров по моему нет, тут почти 12. Весенние такие пинеточки. Если вам понравились, ставьте пальчик вверх или лайк. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу.